Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Ленин Сминова. как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Вчера я зашла в майнер. Называется TronMiner. Это инвестиционный проект. Не забываем все, что связано с инвестициями. Как бы то ни был проект в интернете. Это всегда риск. Сегодня хочу проверить этот майнер на вывод. У меня на балансе одна монета. И вывод здесь на Пауз от Так, сейчас. Давайте нажмем вывод. Так, вывод. Минимальный депозит здесь от 5 трон. Без вложения здесь не, да, не дадут вывести. Хоть и бонус дается 1 ГХС. 1 ГХС равно 5 трон. Значит, одна монета у меня... Копейки я выводить не буду. 0,0. Вывод. Вот. Пойдет. Вывод придет буквально 1-2 минуты. И вывод поступит. Возвращаясь на домашнюю страничку. Баланс мой обнулился. Так. И вчера я в режиме онлайн выводила шиба. Так. два. 495 монета пришли на Binance. Я выложу 2495 Шиба монет. Поступили от 6 августа. тебя вот вчера не показала. Вот. Так, False Давайте перезагружу. Как я сказала, 1 две минутки. И монета приходит. Да, вот они. Так, трон майнер. Видим, одна монета 3x 7 августа. Еще хочу сказать, кто работает с криптомонетами, ну, это, наверное, касается больше новичков. Вывод обычно приходит вот сюда на домашнюю страничку, но бывает вот сюда на депозит кликаете. Если вам там не найти, то просматривайте вот здесь, сами не сопускайтесь. И бывает, вывод приходит вот сюда. Вот. Имейте это в виду. А так, ну, это редко, но бывает такое. Потому что я как-то раз вывод вывела монеты, искала, искала. И нашла только в депозите. Ну, в принципе, и все, Майнер платит.